Ну что ж, дамы и господа, стартует ножевой раунд, сейчас ребята разрежут друг другу тушки и узнают, кто начнет за какую сторону. Мид пока что находится в обороне, их состав это Женя, Мари, Кью, Хакуна, Монат... <coughs> Хакуна Матата, Скорб и Двоечник. Ну а против них Пенсионеры, это Эйфория, Рикой МК, Сумасшедший и Жара. Оставить а на такие матчи негде? Нет, к сожалению, ставки на такие матчи делать нельзя, так как они не являются профессиональными матчами, и, собственно, букмекеры их не станут добавлять, естественно, к себе на платформы, ибо здесь будут просто сплошь и рядом договорники, и ну, это просто будет отъем денег у тех, кто делает ставки, и в том числе у букмекеров. Ну, как я уже ранее говорил, на разминке... Было сказано мною, что МИД являются фаворитами данного матча. И у команды пенсионеров шансы, конечно, чуть -чуточку пониже на победу. Но учитывая, что это карта нюк, здесь все, конечно, будет зависеть от того, насколько хорошо та или иная команда умеют эту карту разыгрывать. Пока что ситуация один в один по ножам, и Марикью вместе с Эйфорией остаются один на один. 40 секунд до конца раунда. И ребята очень нерешительно. Вступают в прения, но тем не менее эйфория оказывается чуть более наглым и все-таки выигрывает ножики для своей стороны Здесь, конечно, самым логичным решением будет было, есть и останется навсегда, конечно же, начинать в обороне Учитывая, что это все-таки карта нюк и на ней а, обычно выигравшая команда с вероятностью 99,9 либо пишет стей в случае того, что они находятся в обороне, либо же меняются, если находятся в атаке ну, конечно, опять-таки, есть частные случаи, есть исключения, но в этот раз без исключений все очевидно и, в общем-то, да и говорить да, здесь даже не о чем. А, глупо начинать на карте нюк в атаке, ну, если вы выиграли ножи, разумеется. Итак, понеслась пистолетка и контры разбегаются по позициям, игроки атаки пока что разбегаются куда? Никуда. Шифты вот прям с нуля. Ну, не знаю, есть ли смысл какой-то здесь шифтить, учитывая, что никого здесь, в общем-то, <соценно> услышать и не могут. Ну, даже с самым ближним респауном под точку А игроки обороны не способны услышать э, соперника, который находится в это время на улице, рядом с инсайдом, и, в общем-то, даже если он там топает как слон, его все равно не будет слышно Ну, окей, максимально такой, знаете ли, холдовенький раунд э, с целью узнать, э, насколько игроки обороны будут агрессивны в своей защите или же все-таки нет Первые контакты происходят, Скорб перестреливает Жару, и уже численный перевес у команды Мид с выхода на точку А начинаются какие-то беды, беды одна за одной. 7 хп остается у Эйфории, ну и также потеря сумасшедшего, уже еще один минус. Мэри Кью здесь не до чек желтого, берсты от Скорпа залетают хоть и с трудом, но все-таки в голову МК. Последним тот самый эйфорий остается, который поймал уже три ХАЕшки, дамы и господа, брошенные в девятку. Ну а следом еще и пулю от Хакуна Мататы. К несчастью для команды пенсионеров пистолетный раунд проигран. И более того, он проигран, не, не получив, так скажем, ни единого минуса. Как бы горько это не было и как бы это страшно не звучало, игроки обороны на Юспах не смогли забрать ни одного оппонента. Ну а теперь же экономические, вернее, череда экономических раундов, э, в результате которых, само собой, команда МИД должны забирать как минимум раунда 2. Ну а дальше, опять-таки, вопросы э, скорее по технике того, как будет отыгрываться та или иная позиция. Минус от Скарпа, и это уже второй фраг в исполнении команды МИД. Пенсионеры редеют, э, но ну, это и неудивительно. Так, в общем-то, было всегда, пенсионеры всегда редеют. Таков закон природы. Ну, улица полностью подконтрольна мясу. Можно называть их так. Как бы, конечно, обычно мясом называют все-таки с точки зрения оскорбления команду, да? То есть это означает, что типа команда слабая. Но ребята назвали себя мясом, значит, мне можно называть их так. Естественно, я никого не хочу оскорбить. Ну, проход на точку Б, собственно, что тоже достаточно очевидно, учитывая ситуацию, в которой не удалось открыться под точку А. Как следствие устанавливается бомба именно на точке Б, но пока как-то прям не спешит Хакуна Матата. С постановкой Скорб, ну, просто простреливая, случайно замечает сумасшедшего, убивает его, также на вилке забирает следом эйфорию. МК последний. И МК просто уходит на сейф. Но сейвить здесь, конечно, нечего. Поэтому решение уйти на сейф мне лично немножко непонятно. Но ладно, как бы я данные моменты опущу и внимания на них обращать не стану. 2-0. Хопхей на связи. Кнайв здорово, ребята, удачной и красивой игры. Майк, приветствую. И всем Хопхейвцам, коих там насчитывается порядка 70 человек, тоже огромный-огромный привет. Ну и да, я согласен. Ребятам отличной, красивой и увлекательной игры. Ну а вам, господа, еще раз приятного просмотра. Ну и очередной раунд, по идее, должен быть экономическим у пенсионеров. Ну, собственно, сумасшедший докупает дефьюз киты, частично закупаются гранаты, но я ни одного девайса, во всяком случае, не увидел, что дает надежду на то, что пенсионеры решили подать. А нет, увидел девайс у эйфории, но это, к сожалению, плохо. И плохо даже не то, что есть девайс именно у эйфории, плохо то, что их очень мало, да, то есть это МКУ... Эйфории и Фомасу сумасшедшего, который, к сожалению, свой Фомас реализовать не сумел. Ну, надежда на одну эмку, которую просто будет необходимо сейвить. Но, к несчастью, это все мимо кассы. Ничего засейвить в этот раз не удается. Как торнадо команда МИД сносит всех своих соперников и просто не оставляет камня на камне на точке А. Безусловно, раунд... Очень неприятный для оборонительной стороны, но тем не менее, у оставшихся трех игроков обороны, которые не купили девайсы в предыдущем раунде. Разумеется, теперь есть деньги на девайсы, но у их двух тиммейтов из предыдущего раунда, к сожалению. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, это что, прострел такой сейчас прилетел, что ли, по МК? Где он? Да! Да, просто прострелили до 25 хп. Какие же мясо-жесткие! Ух ты мой! Не увидели МК, а практически убили. Вовремя успел он унести ноги. Видимо, скоренький матч будет в одну калитку Ну, я бы пока что не говорил об этом, Радо Товарищ мой, а, все-таки рановато Я считаю, что нужно чуть-чуть подождать Ну, хотя бы да, там Увидеть, кто возьмет восьмой раунд И уже тогда можно было бы делать какие-то выводы я просто не любитель поспешных решений. Как известно, они порой бывают... Они, это матчи, очень непредсказуемые. Тем более, как вы могли заметить, сейчас был сделан минус э, с Юмпа одним из игроков обороны. Но ну, здесь Хакуна Матата разбирается практически с двумя оппонентами. Но жара все-таки выживает. И, кстати, на Юмпе делает уже второй минус. Пытается забрать третьего, но это фраг для двоечника и 4-0. Конечно, да. Безусловно, очень тяжело будет играться пенсионерам в данном матче. Об этом даже и речи не может идти, потому что они попали на одних из э, самых тяжелых соперников в рамках данного матча, на которых они только могли попасть. Все-таки не будем забывать, что команда МИД ни одного поражения в групповом этапе так и не увидели, собственно говоря. Обыграли всех, с кем играли, а в первой группе, в группе А, по-моему, если я не ошибаюсь... Шесть команд участвовало, и, в общем-то, то есть все свои пять игр э, ребята просто выиграли, и все. Ну, а сейчас уже 4 минуса от команды МИД. Последним остается сумасшедший. 73 хп в его распоряжении, но нет девайса, к сожалению. Поэтому, в общем-то, конечно, борьбу конкурентоспособную провести он тут не сумеет. Но! А вдруг кто-нибудь ошибется, подставится спиной, так скажем, да, и его... Удастся убить, убить э, не просто убить, а еще и девайс с него забрать Ну и ладно, это все, конечно, лирика, к сожалению, здесь такого не произойдет Увы, сумасшедший погибает от, от рук Мэри Кью И это пятый Это пятый ужасный пятый раунд Почему он ужасный? Ну, потому что если бы не было, бы конечно, качелей с экономикой, которые произошли в рамках второго простите, в рамках третьего раунда этой встречи, то у команды пенсионеров сейчас был бы полноценный байраунд, но, но вот почему он, собственно говоря, этот пятый ужасный раунд, потому что за экономикой пенсионеры следить бросили. А Какие-то девайсы все-таки приобрели, однако сумасшедший почему-то до сих пор еще имеет в руках только USP, но вся его команда зато уже вооружены до зубов эмками. Опасно, ужасно, ну вот вопрос, смогут ли сейчас с эмками что-то изменить пенсионеры в сложившейся ситуации. Тем не менее, энтри-фраг за мид, но есть эйфория, который выходит на поджим. Здесь главное своевременно выйти, но не удается сконтролировать спрей, и Хакуна Матата в результате выходит победителем из перестрелки. У Рикойла 1 хп, 28 хп у МК, и сумасшедший, хоть и сотый, но без девайса, как вы помните. Минус от Скорпа, Рикойл все-таки погибает, и сумасшедший последний. Вот он, собственно говоря, сумасшедший, сейчас находится за... За красным, но его забирает, э, в общем-то, Женя. Хотя, успел, успел сумасшедший добить хотя бы кого-то из врагов. Но это, в общем-то, не сильно что э, может изменить. Пока что все-таки э, нельзя не забывать фразу Радо, которую он написал в чатике. Действительно, это может быть вполне себе изи катка для. Команды МИД, опять же, при всем уважении к команде пенсионеров, я никаких вообще там антипатий или чего-либо еще не испытываю к ним. Говорю все как есть. А, Марик Ю, минус МК, ну и снова поджим от эйфории, видимо, ожидается. Но поджим будет уже мало тайминговым на самом-то деле, ибо МИД уже прорвали все оборонительные ряды команды пенсионеры на точке Б. И если выход даже куда-то и последовал бы, то этот поджим... Ну, кого бы там, кто бы поджимал, в общем, непонятно. Сумасшедший с АВП на улице, и его тиммейт Жара э, ну, штурмует э, позиции на точке А, хотя бомба, естественно, тикает на точке Б, и странно, кстати говоря, что Жара об этом не знал. Всем, кто вновь присоединился на трансляцию, ребятушки, приветики вам большие, хорошего вам настроения, не всегда успеваю читать чатик, нужно все таки комментировать, не забывайте об этом. Поэтому и не обижайтесь, собственно, если я э, не ответил на ваше сообщение. Но сумасшедший сейвит снайперскую винтовку. По всей видимости, ему, кстати, удастся ее засейвить. Да. Абсолютно. Абсолютно верно. И снайперская винтовка переходит в следующий раунд. Но есть ли в этом большой плюс? Карта нюк не сильно пред... предрасполагает, так скажем, к игре со снайперской винтовкой. Ну, здесь какая рабочая позиция, да, кроме ангара? В принципе, практически никакой. И, учитывая данные обстоятельства, АВП все-таки в обороне здесь, мне кажется, лучше было бы избегать, если твой соперник, ну, такой соперник, как команда МИД, например. Два, три, прошу прощения, три в одного размен на точке А сейчас произошел, после которого пенсионеры остаются в ситуации, в которой снова выиграть, вероятнее всего, не удастся. Вчера игру закончили, брат. Да, Рустам, вчера все-таки мы смогли выжить с Володей и прошли-таки, наконец-то, игру Distrust. Это было очень здорово. Но пока что у нас погибает эйфория, и Сумасшедший со снайперской винтовкой в очередной раз вынужден пытаться ее засейвить. Бомба, кстати говоря, установлена на точке А. И позиция, которую занимал Сумасшедший, вот несколько секунд назад... Была настолько ошибочной, что он, скорее всего, просто взорвался бы на этой бомбе, но вовремя, у... уш... вовремя ушел и <coughs> повезло, повезло, выжил. Саня, здорово, Константин, приветствую. Ну а тем временем победа в первой половине достается досрочно команде МИД и пока что пенсионеры не могут претендовать, увы, но даже на один раунд. К несчастью, это выглядит пока что как избиение команды, но что поделать при групповом этапе, в общем-то, команда, вышедшая с первого места в группе, вполне себе спокойно может попасть на команду, вышедшую с последнего места предыдущей группы. Куча прострелов, Марикью и Двоечник делают по минусу, ну, собственно, 3 в 5, опять же, будет очень... Не просто побороться здесь на победу. МК, ну, просто снова с прострела уволили очередного игрока команды Пенсионеры. Тут уже, кстати, второй прострел. То есть тут, собственно, даже и видеть особо никого не нужно. Минус поджима от и Снова сумасшедший. Снова его снайперская винтовка, которая, возможно, его не подведет. Как минимум один фраг хотя бы с нее он делает. Забирает Скарпа. Ну, теряет 26 хп. Тут, конечно, опять... Нужно думать только о том, что это сейв И, в общем-то, перспективы здесь очень сложно на самом деле найти на что-либо другое Промах, досаднейший промах со снайперской винтовки Плюс еще и показал свою позицию Теперь, собственно, сумасшедшего будут пушить И мне кажется, что снайперскую винтовку ему теперь уж точно не дадут засейвить Очередной промах и минус от Марикью 9-0 в пользу команды Мясо Жестко, жестко, ужасно и не очень, конечно, красиво но что есть, что есть, то есть Кстати, снайперскую винтовку засейвили И она, к слову сказать, перекочевала к игрокам атаки Но посмотрим, насколько успешно они сумеют сыграть с АВП Тем более есть сумасшедший, который снова покупает снайперскую винтовку На этот раз, к сожалению, снова промах Что-то у сумасшедшего прям сегодня не летит с АВП Ну вообще никак Минус от Жени, бомба устанавливается на точке А, МК в паре со снайпером своей команды. но снова, по всей видимости, лишены шансов на победу. Ну, МПшка это, опять-таки, не конкурентоспособный девайс. АВП в соло при выбивании, ну, тоже такой себе. Поэтому тут, мне кажется, говорить не о чем Минус от двоечника, Ну, вы сами все видели. Была попытка, конечно, застрелить соперника. Но демейдж дилинг, который может нанести, в принципе, mp 5 ну, настолько несерьезен, что, естественно, забрать соперника с такой дистанции было бы невозможно. 10-0. а Улю. Треть основного времени сыграна. И вся треть осталась за командой МИД. Пенсионеры даже не приблизились, к моему величайшему сожалению. Затем, чтобы хотя бы... Один раунд попробовать отыграть Ну, кстати, в чатике здесь уже у нас писал Макса Санбек, если я не ошибаюсь э, Что это будет 16-0 Посмотрим, ставочка принята, как говорится Ну, только, увы В случае победы денег э, вам, товарищ Максим, выключено не будет Но, понимаете, как вот понимаете Да, МК, ну, наконец-то, хоть какая-то Скорпу, смотри, какой прострел прилетел 6 хп осталось у Скорпа, ну, блин Ну, это раунд для сумасшедшего ну, обязан просто пытаться вытащить его Обязан Если не сейчас, то когда? Сейв противопоказан категорически По позициям расселись Игроки атаки Ну, а, собственно, сумасшедший все еще пытается что-то прошить 16 секунд до взрыва бомбы и тут, конечно, большая-большая проблема Ибо времени на дефьюз уже не хватает Даже при учете наличия... К куда? Зачем? Ну, очень интересный мув, конечно, совершает сейчас пенсионер. Все-таки тогда уж лучше было бы засейвиться, чем умирать вот так глупо. Это все-таки просто потеря девайса и не более того. Ну, 11-0. Мне кажется, все-таки чуть-чуть волю к победе пенсионеры потеряли. И это, наверное, логично. Ну, потому что в данной ситуации, конечно, тяжело. Тяжело морально играть против команды, когда ты понимаешь, что, ну, они гораздо лучше играют, чем ты. И шансов у тебя, по сути, на победу изначально как-то практически и не было. Но сами видите, скорб открывается из желтого вместе со своими тиммейтами. И 4 минуса, елки-палки. Жара последняя и жара на улице. На улице жарко. Да, бывает. Хотя сейчас уже декабрь, собственно говоря. Но на улице на карте нюк всегда жарко. Двенадцатый раунд. Забирают себе мясной коллектив. И тут Прям вот я не знаю, что еще сказать. Вот, ну, мне много что хотелось бы сказать, но любое мое высказывание можно будет воспринять как э, факт того, что я просто либо болею за команду МИД, либо плохо отношусь к команде пенсионеров. Поэтому просто я, пожалуй, касаемо счета помолчу. Ну, здесь снова не по таймингам открывается игрок обороны. Тем не менее даже с таким девайсом, как Константин, хороший мой модератор, называет этот девайс клеевым пистолетом, удается сделать один минус, но только один минус. А вы сами понимаете, когда вам влетает сразу три или четыре фрага, одним минусом, ну, не спасешь ты ситуацию, хоть ты тресни. Завершающее слово за Евгением, и это 13 .0. Можете кидать IP. IP можно взять в моей группе ВКонтакте. Э, заходишь в мою группу ВКонтакте, там будет пост о сегодняшней трансляции И там будет ссылка на группу ребят, которые проводят данный турнир И, в общем-то, там берешь IP и приходишь, играешь с ребятами на их сервере Но пока что EntryFrag снова за командой Мид. В общем, это даже уже как-то и не совсем удивительно, что страшно, что страшно что для меня... Я не люблю, когда Counter-Strike становится максимально предсказуемым Я все-таки люблю, когда хоть какая-то интрига сохраняется Но давайте будем справедливыми При счете 13-0 интриги уже практически никакой нет Даже дабл кил от сумасшедшего Не сильно что-то здесь может исправить Кстати, еще одна ставочка 16-2 прилетела из чатика, Тоже принято Ну, посмотрим, кто из вас, ребята, все-таки угадает Посмотрим И вот, кстати говоря, тот самый клеевый пистолет я не знаю, почему Константин решил, что это клеевый пистолет, но девайс действительно забавный. Однако еще один минус с него залетает. Разменный фраг от двочника. Ну, хорошая позиция у Рикойла. К сожалению, он ее не реализует даже не на один минус. Ну, а вот позицию сумасшедшего вообще-то читать надо, на самом деле. Ой-ой-ой-ой-ой. И ошибка в стрельбе. Грубейшая ошибка в стрельбе была надежда взять хотя бы один раунд. Учитывая, опять-таки, что игроки атаки почти спиной стояли. И, видимо, сумасшедший просто растерялся. Потому что достаточно было бы просто прицельной стрельбы. Просто чуть-чуть прицелься, выдохни и аккуратненько выстрели. И все, победа в раунде. Л изи, изи и от пенсионера. Но нет. В этот раз без квадрокила и без красоты. Мэрикью со Скорпом. Два минуса. И кто будет отвечать на эти фраги? Пока некому. Ну и, видимо, совсем некому. По есть информация. 32 хп отсюда уже точно он не слезет. И вот еще одна ставочка на 16-3 прилетает. Но это ужаснейшие дамы и господа. 15-0. Я вынужден констатировать факт, что хуже, в принципе, первую половину сыграть было нельзя. А еще не стоит забывать, что команда пенсионера играли в сильной стороне. Это тоже очень немаловажный факт. А команда МИД уже была в твоей комментаторской деятельности? Нет, к сожалению, сегодня я вижу этих ребят впервые. 15 раундов в атаке на Нюком, да, такое я, наверное, вижу впервые. Я, к слову сказать, скорее всего, тоже. Итак, пенсионеры начинают с первого килла. Просто на ноге сумасшедший делает первый минус, но далее, увы, размены. Увы, размены, после которых пенсионеры разворачиваются и отправляются на точку А, но здесь поджим желтого. И, пожалуйста, жара последний. Один в четыре. GG, дамы и господа, это, к моему величайшему сожалению, ну, действительно, изи катка, я сказать иначе не могу. За 21 минуту ребят справились с игрой. Ну и ситуация у нас следующая. В полуфинал проходит команда МИД, команда Пенсионеры падают в нижнюю сетку. Если я ее буду комментировать, то, возможно, я еще и встречусь с этими ребятами. Но с командой МИД, я уверен, мы еще увидимся.